Здравствуйте, уважаемые слушатели! Продолжаем наше знакомство с лайфхаками из аптеки. И на этот раз я вам хочу предложить два очень хороших и быстродействующих, самое главное, препарата, которые помогут вам быстро э, снизить давление. То есть э, сейчас вот такое вот дело, что сейчас идет как раз межсезонье. Межсезонье очень коварная штука значит, люди могут быстро раздеваться, не понимая того, что допустим, после зимы снимать быстро теплую одежду не надо. Ходить без головных уборов тоже очень рано их снимать, сразу переходить без головных уборов. Лучше перейти, допустим, на головной убор, гораздо более такой легкий, какой-нибудь ободок, допустим, шерстяной. Но, по крайней мере, первое время поносить, потому что во время межсезонья как раз организм претерпевает такие совершенно нормальные изменения вот и климат меняется, поэтому у вас могут у вас могут быть и простудные заболевания, в общем-то на фоне полного благополучия, ни с кем не общались сидели дома, вдруг простыли, ни с того ни с сего, а забыли, что вы взяли и сходили в магазин за хлебом, без шапки допустим, ну в легкой кофточке или допустим в легкой курточке или допустим на бусу ногу оделись ну как сейчас я вот у многих вижу поэтому поговорим с вами о двух видах таблеток. Значит, первое я вам хочу показать, это называется таблеточки Папаверина. Совершенно незаслуженно забытый спазмолитик. В свое время, когда я с вами ездила по скорой помощи, мы этот спазмолитик кололи всем, кому только можно. Почему? Потому что это действительно средство скорой помощи. Это спазмолитик получаемый из опия, почему его и забыли? у нашей, э, наш Владимир Владимирович Путин ведет борьбу с наркоманией ну это он для нас ведет борьбу с наркоманией. Вот, и поэтому все вот такие препараты, в общем-то, забыты. Хотя в свое время, в 20 веке, мы, когда приезжали на вызовы, когда видели, что человека беспокоит высокое давление, то мы совершенно спокойно набирали, набирали в шприц анальгин, паповирин и дибазол. Причем одну ампулу анальгина, одну ампулу паповирина. А дибазол у меня мама до 5 кубиков могла колоть. Вот, она, она набирала его много. Вот. И это самое все было нормально, все было хорошо, Снижалось давление очень быстро. то есть эффект был буквально через 15 минут. Ну, внутри внутримышечнаяек инфек, инции. внутримышечная инъекция снижала буквально за полчаса, а уж внутривенная вот лично мне допустим на игле снижали. У меня был тот момент, когда я попросила скорую помощь вот, снизить мне давление. Они не стали ничего делать, пытались мне сунуть каптоприл. Сейчас вот почему-то скорой помощи очень любимый, очень любимый препарат каптоприл. Но все дело в том, что каптоприл будет вам снижать давление целый день. Вы, ум, вы умучаетесь с этой головной болью. Я пила сама каптоприл, у меня был каптоприл. Но, вы знаете, я от него отказалась и отказалась в пользу папаверина. Потому что даже таблетка папаверина, казалось бы, единственное, что таблеточку папаверина, если вы берете в рот, то желательно ее разжевать. Да, пусть я обычно так стараюсь раскусывать, чтобы на вкусовые рецепторы не попала эта вся, вся гадость. Вот, раз-раз-раз раскусила и быстро выпила, выпила, сделала глоток воды. И, в общем-то, через 40 минут даже таблетка вот этого, одной таблетки вполне хватает, она прекрасно снижает давление. Вот, давление может скакать по одной простой причине, потому что идет как бы акклиматизация к новому климату, к новому сезону, к новому осенне-весенние периоды, вот эти все. Они очень коварны, потому что тут, в общем-то, мало климатизация, тут еще может и инфекция, в общем-то, активизироваться та, которая у вас есть в хроническом состоянии. Вот, и вы знаете прекрасно, что на человеке и в человеке живет много-много микроорганизмов. Но патогенные микроорганизмы, не патогенные это уже вопрос. Есть такое понятие, как условно патогенные. И даже вот синегнойная палочка у нас живет в полости рта, но все дело в том, что она живет в таком мизерном количестве, что она оказать никакого плохого эффекта на вас не может. И только единственное, что если меняются условия, если вы там как-то не соблюдаете режим, гигиену, если у вас что-то случилось с вашим иммунитетом, вот тогда может сдвинуться pH, вам счет расти синегнойной палочки, и она пойдет, и тогда уже у вас уже действительно будет серьезное осложнение. А так ваш иммунитет значит, вас прекрасно защищает. Но, конечно, если у вас поднялось давление, естественно, ходить с высоким давлением никто не, никому не надо абсолютно. Единственное, что паповерин прекрасно снимает, конечно, тем людям, которые не злоупотребляют какими-то нефидипинами, какими-то уже там, может быть, у кого-то там сердечная патология, и он находится на таких снухсшибательных таблетках что там уже не, не только по поповерин, там вообще уже ничего не помогает. То есть человек пьет, пьет, пьет, пьет и, и, и, и губит себе. Еще страшнее, чем это есть на самом деле. Мне, в общем-то, сейчас смешно слышать и про вот и про патологию, и про сердечно-сосудистую патологию. Мне, в общем-то, достаточно смешно услышать, потому что я, в общем-то, испытав на себе и поняв, от чего зависит сердечная патология, попало что-то в глаз от чего зависит сердечная патология, я уже нашла более простое решение всем этим, в общем-то, вопросам, которые раньше у нас вызывали, конечно, такой благоговейный трепет, и, конечно, мы жалели, мы, мы понимали. Но в 20 веке медицина у нас была на, на одном уровне, но, уважаемые товарищи, сейчас 21 век, и надо, и надо, наверное, подниматься, надо читать, надо разбираться во всем том, я много патологий, которые вот сейчас могли бы у меня развиться, в частности и патологии щитовидной железы. Я с ней справилась совершенно другими методами. Мне приходилось выходы искать самостоятельно, потому что врачи мне не подсказывали никакого выхода. А я просто прекрасно понимала, если я сейчас начну следовать официальной медицине, то я стану инвалидом, как когда-то я сидела за направлением к эндокринологу, мне нужно было направление, на узи щитовидной железы. я к нему хожу только за направлениями на обследование, вот, и рыдала женщина, 43 года, молодая женщина, говорит, господи, мне ничего не помогают я уже инвалид, я могла бы ей помочь, но я же прекрасно понимаю, что человек не примет это лечение, тем более начинает кричать сразу, вы не эндокринолог, то все, ну, я... В общем-то, и не претендую на звание эндокринолога, отолеринголога. Вот, я всего лишь стоматолог, но э, меня, и со, мне, и себя, и свою семью надо тоже лечить. Вообще, конечно, лайфхаки из аптеки – это хорошая серия препаратов. Мне задают много вопросов по этому поводу, тоже звонят по скайпу, в платных консультациях. Вот, спрашивают тоже по, по факту применения препаратов. Вот, хочу вас очень насторожить в тому, что вот когда приезжают, снижают давление, особенно э, в стационарах у нас любят очень такой препарат, как флуоксетин. Но может быть кто-то принимал, кто-то не принимал, но когда мне его в руки дали, у меня, слава богу, был с собой интернет. И когда я, а мне совершенно случайно в ютубе попались э, фильмы, которые, в которых объяснялось, какое, какие действия оказывает такой препарат Прозак. И я была напугана этим прозаком, оказывается, флуоксетин – это и есть прозак. Вот, поэтому я вас очень убедительно прошу, когда вам назначают антидепрессанты любого действия, вы подумайте 133 раза, стоит ли их применять, и не стоит ли подумать о натуральных антидепрессантах, которые великолепно, оказывают великолепное действие, но не обладают таким губящим организм действием. Вот, поэтому еще раз возвращаемся к нашему папаверину. Значит, папаверин, выпускается он в таблеточках. Значит, он 10 таблеток по 40 миллиграмм, вот в таких вот капсулах. Дело в том, что, еще раз говорю, повторять буду в каждом своем выпуске. Когда я зашла в поликлинику я почувствовала, что у меня, видимо, поднялось давление, я зашла в аптеку взять анальгин и поповерин, и когда мне сказали, что анальгин будет стоить 100 рублей, а поповерин 60 рублей, таблетки, это не вот такие, конечно, там в упаковках упаковывают, то я, конечно, их ну, объяснила им, куда им надо идти вместе со своими таблетками. 160 рублей за такой То есть, все это стоит по 10 рублей. 10 рублей анальгин, 10 рублей вот такой поповерин. Не смотрите ни на какие упаковки. В упаковке упаковывают для того, чтобы взять с вас больше. Прекрасно действуют вот эти препараты. И еще сейчас смотрите, что если вы, допустим, взяли, вот паперин, вот вы взяли паперин, посмотрите производителя, кто его производит. Вот здесь у нас фарм-стандарт какой-то вот есть. Прекрасно, я постоянно беру вот этот фарм-стандарт. И вы знаете, что ну, прекрасно помогают таблеточки, прекрасно. Отличная продукция и по нормальной цене, по нормальной себестоимости. Вот, но если вы вам дали какую-то, вот бывает такая безысходная ситуация, вот по папавирин нужен, она тебе сует эту упаковку. И я вас уверяю, у них будут дешевые таблетки, но они все равно вам будут предлагать таблетки более дорогие. Говоря вам, что это с более хорошей очисткой. Запомните, у синтетических препаратов никаких очисток, хороших или плохих не бывает. Синтетический препарат есть синтетический, есть формула, есть принцип ее изготовления и Все. Это просто попытка ну как бы вот этот маркетинговый ход вам э, сделать, ну, объяснить вам этот маркетинговый ход, как бы правильно, чтобы вам лапшу на уши повесить. Вот вы сразу, когда вам начинают вот, в аптеке вот это вот говорит дополнительная чистка, вы сразу представьте, как у вас на ушах растет лапша. И будет самая натуральная, самая, что ни на есть, правильная реакция на вот это все. То есть, попавирин больше 10 рублей я как-то был, была ситуация а он выпускается еще в ампулах и кстати в ампулах когда вы уколите попавирин вообще буквально где-то за полчаса прекрасно снижает давление и помогает вам прийти в норму допустим если поднялось подскочило давление это всегда неприятно, головные боли вот не надо сразу торопиться пить анальгин, то есть если вы адекватно укололи все вы подождите полчаса и у вас все успокоится Но если уж вы очень так, уж бывает очень сильно болезнь вот тогда можно выпить анальгин и не надо никакие китаролы, не надо ничего пить. Я уже говорила по этому поводу посмотрите лайфхаки из аптеки, у меня есть анальгин. Я говорила там по поводу кетаролы. Значит второй препарат, который я вам предлагаю для снятия повышенного давления то есть это вот как бы вот дома вот вы пришли вот сидите дома с ребенком до прихоп хоп давление ни врача не вызвать не ни скорую ничего да и с другой стороны зачем вызывать пока дождешься пока потом выслушаешь от них все что они тебе выскажут вот и хамство очень много у скорой помощи вы покупаете такой препарат как андипал прекрасный препарат мне его когда-то предложили тоже формации и он стоил 10 рублей упаковочка. Значит, этот Андипал пытаются поднять. Как-то я его даже покупала, и он исчез, и появился по 40 рублей упаковка. Но это действительно так. Все зависит у него такой, в общем-то, непростой состав у Андипала. Значит, у него раньше у него был анальген, теперь у него немножко другое обезболивающее средство. Дальше он содержит фенобарбитал, это барбитураты, это ну снотворное, успокаивающее, то есть что нужно при повышении давление. Часто бывает так, что когда вы понервничали, если вы чувствуете, что у вас подскочило давление после какого-то жаркого разговора, после выяснения каких-то взаимоотношений там, с сыном, с дочерью, на работе и все прочее, то не поповерин лучше брать, хотя можно и поповерин, а лучше взять андипал. Именно вот составляющий, входящий в состав фенобарбитал, он вам поможет успокоиться. И я могу сказать, здесь всего этого ну, но к как сказать, как скажут, что к ним вызывает очень сильно привыкание. Вы знаете, он здесь в таких микронах микродозах что тут не то что привыкание тут вы даже его не почувствуете вы даже его действие не почувствуете вот и дальше содержится паповерин и дибазол ну паповерин и дибазол они всегда как бы ходят вместе у меня и паповерин и дибазол все вместе вот у меня дома лежит пакетик и мужа на работу я тоже и своим тоже на и в учебное заведение на работу я собрала такой пакетик где анальгин поповерен дибазол антипал. А дальше мы уже добавляем каждому, что каждому нужно. Вот, поэтому таблеточка антипал, одна таблетка прекрасно снижает давление на 10 единиц. То есть если у вас 130 на 90, одной таблетки будет достаточно. Если у вас 140 на 100 подскочило, то тогда пейте смело две таблетки. Вот, э, потому что одной таблетки будет мало. Одна таблетка снижает только на 10 единиц. Причем действует андипал очень даже хорошо. А я часто, допустим, вот люблю, допустим, таблеточку антипала. Если у меня подскочило 140, допустим, на 100, я люблю таблеточку антипала и возьму еще и таблеточку паповирина. То есть усилию его с пазмолитиком. Э, ничего страшного в том, что паповирин выпуска... добывается из опия. Все дело в том, что выпускаемые нами паповирин мы пьем синтетический паповирин, то есть синтетическую дурь. Как сейчас принято говорить, это синтетический препарат папавирин гидрохлорид. Получается он синтетическим путем. Он, в общем-то, не добывается из опия. Там получена формула, получается он синтетическим путем. Я думаю, что папавирин, папа, полученный вот истинный папавирин из истинного опия, он бы, конечно, оказалось далеко не такое действие, какое оказывает этот. Но и такой попаверин синтетический прекрасно снижает давление, прекрасно разбивается во всем. Другое дело, если у вас заинтересована эндокринная система, а в частности щитовидная железа, то я рекомендую, если вас часто мучают повышение давления, я вам рекомендую просто-напросто купить в аптеке БАДА с содержанием йода, но только не йодмарин, не вот не йодбаланс. Никакую вот эту вот гадость 25 копеечную, потому что йодит калия, который содержит эти препараты, щедовидная железа на дух не принимает. У меня убедительная просьба, купите препарат, который будет содержать натуральный экстракт йода. Натуральный экстракт, допустим, ламинарии, спирулины, Водоросли. то есть то, что содержит у меня был очень иммуностимул назывался фирма Дары Моря, я попробовала, но там правда вот они сделали очень плохо, что они вот 170 микрограмм, 170 конечно йода это очень много. У меня вот с собой постоянно у меня, у меня бады в которых по 50 грамм, по 50 миллиграмм йода. 50, вот, а у наших я нигде не видела меньше 100. Вот 50 это удобно. Если мне нужно, 50 я могу принимать каждый день для профилактики. Допустим, начинается вот эта вот пересменка погоды, начинаются вот эти вот прыжки, скачки давления вот, и атмосферного давления. Каждый день принимаешь 50 микрограмм йода бада с юдом и плюс, ну, если вдруг уже там рванет какая-то вот сосуда не выдержали и все-таки поднялось давление вот, вы можете совершенно спокойно выпить либо антипал либо папавирин но еще раз объясняю, чтобы вы смотрели что если на 2 на, на 20 единиц поднялся, значит по две таблетки на 10 единиц поднялось значит по одна таблетка можете усилить антипал папавирином вот, ничего страшного не будет. Значит, когда мы выезжали на скорую помощь, мы кололи такую тройчатку, называется литическая смесь. Кстати, очень хорошая. Запомните вот этот рецептик. Значит, одна ампула анальгина, одна ампула папаверина и можно три ампулы дибазола. Дебазола не страшно, дебазол хорошо. И вот эту литическую смесь вы колите в верхний наружный квадрат. Будет очень хорошо, у вас будет очень хороший эффект, потом просто немножко полежать. Через 30 минут вы прямо как почувствуете, что вот какая-то как волна пошла вас, дарит. А через некоторое время, еще минут через 10, ну, мне, допустим, за 40 минут опускают давление, если вдруг у меня такое подскакивает. А сейчас вот на фоне снижения веса бывает такое, потому что реагирует эндокринная система. И вот сидишь вроде все нормально, бам, вес, прыг и все. Вот, поэтому я вам очень рекомендую наших производителей, ни в коем случае не переплачивайте. Потому что, уважаемые слушатели, если мы будем соглашаться этим аптекам переплачивать за все, то в скором времени те аптеки, которые торгуют вот такими дешевыми таблеточками, они перестанут существовать, и вы сами пожнете бурю. Поэтому не позволяйте всем вот этим аптекарям потрошить ваши карманы за папевирин с анальгином драть с вас 160 рублей на 160 рублей можно вполне прилично купить еды и быть сытым целый день то есть купить приготовить дома то что есть и то есть мне вполне хватает даже меньше 160 рублей чтобы один вот ну как-то в один день сходить в магазин и купить еды на, на целый день то есть мне мне этого вполне достаточно бывает вот. Не увлекайтесь, конечно, никакими копченостями. Не надо увлекаться какой-то синтетической едой. Вот именно копченость это синтетическая еда. Рыба сейчас, кстати, стала очень плохая. Я вот сколько смотрела. Рыба очень полезна, рыба очень нужна. Но рыба, к сожалению, стала плохая. Единственное, что можно покупать, это вот рыба, которая соленая уже. Вот сельдь, вот морскую рыбу, потому что морская рыба содержит йод. Обычно вот карп, вот того, кого нам привозят, вот это все продают на рынках, вот прямо в воде, в этих самых... Речная рыба, она не содержит йода. Но рыба тоже полезна, полезны э, такие составы, как омеги. Так что, уважаемые слушатели, все, что я вам хотела сказать, я вам сказала. Покупайте Папавелин, пользуйтесь антипалом. Это, что называется, дешево и сердито. Вот, пользуйтесь вот этими препаратами. Всегда имейте их у себя в дороге. Никогда они вам не повредят. Вот, потому что вот какие-то если на эмоциональных взрывах и все прочее, Андипал очень хорошо вот снижает давление, которое вызвано именно такими вот полученными на эмоциях. Всего вам доброго! Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели услышать, какие проблемы есть и какие проблемы вам надо решить, потому что я вполне могу вам помочь подобрать более дешевое и адекватное лечение чем вам подбел... а еще хотела вот сказать что сейчас вот заменились все вот эти поповерины антипалы они заменились на каптоприлы скоро я приезжаю и даваю вам пихать а и каптоприлы не рекомендую вам снижать ни, никакими прилами никакими прилинами вот. Это общее название препарата, а там уже прибавляется там, различные части и получается название препаратов. Не рекомендую, потому что после вот этих препаратов э, ваш организм будет достаточно сложно э, приходить в норму после вот таких вот повышений давления, потому что там сбиваются обменные процессы и... Каптоприл, допустим, вам будет сбивать давление в течение всего дня. Как правило, давление повышается у него и, и сопровождается головной болью. Как вы считаете, вам лучше целый день не спить? Вы выпьете таблеточку. Да, она подействует но она подействует к вечеру. А вам еще целый день сидеть на работе, вам целый день заниматься делами, вам целый день что-то делать. И вы будете сидеть это терпеть. Либо будете глотать китару. Вот объясните мне, зачем это надо? Вам просто дали спазмолитик медленного действия. То есть сейчас вот все дело для того, чтобы загнобить медицину и чтобы вот наши житья, вот наши люди, обыкновенные рабочие люди, те, на которых делают деньги, те, на которых наживаются, они испытывали какое-то чувство дискомфорта, чувство боли. Естественно, в таком состоянии неудовлетворенный человек, это, естественно, будут конфликт это, естественно, будет вы придете домой с больной головой, потому что только к вечеру у вас перестанет, давление придет в норму. Поэтому я вам не рекомендую использовать эти препараты. От скорой помощи, если скорая помощь вам оказывает и дает под язык все эти препараты. Вы ничего не пейте. И, кстати, очень хорошо в таких ситуациях еще действует такой препарат, как глицин. И мой вам совет, глицин от Иволара не покупать. Фуфло полное дерьмо. Я покупала глицин от Иволара, я его еле выпила. Полное дерьмо. Ничего не помогало, даже вот 4 таблеточки за 14 рублей, вот этот глицинчик, помогали намного эффективнее. Как правило, вот в таких в обычных скорых помощах, которые вот там где-нибудь в райончиках и все, там сразу предлагают глицин под язык. Вот глицин, таблеточки, да, это хорошо, но не соблазняйтесь на глицин, который вам будут предлагать от EVLR. Он стоит 300 рублей или 150 рублей. Обычные маленькие таблеточки глицина по одному одному миллиграмму они стоят 14 рублей 20 рублей ну максимум а вот этот вот глицин от и ну там и доза лошадиная но я если честно я пила и большую дозу и пила и маленькую дозу от этого и я не почувствовал никакого эффекта а вот когда мне дали ну я пришла говорю вот знаете вам ничего не давайте давайте вам глицин дадим говорит. он говорит глицин облагает успокаивающим действием успокоится если идет перевозбуждение, и на фоне перевозбуждения повышается давление, то глицин прекрасное, прекрасное натуральное средство. Конечно, тот глицин, который дает, это не натуральный глицин, это синтетический глицин, аминокислота. Но все-таки это уже что-то как бы, как бы поближе к природе. То есть здесь уже можно что-то нам вот говорить о чем-то таком. Я, конечно, не говорю вам про бады, про бады буду говорить по-другому. В общем, мне задают очень много вопросов и переживают по факту того, что я не делаю никаких вот таких вот видео, вот лайфхаки из аптеки. Наверное, я сделаю серию видео о лайфхаки от MLM. Да, потому что MLM это очень хороший источник действительно хороших инноваций. Я от МЛМ нашла очень много суперовских вещей, которыми пользуюсь. Поэтому э, я обхожусь только по паверинам и андипалам, если вдруг такое случается. Конечно, случается. Все мы не железные, никто из головы у нас не металлические. Естественно, болят, сосуды реагируют. Учитывая, что есть климатическое оружие. <coughs> поэтому э, будьте, э, будьте внимательны. И не позволяйте обманывать себя такими высокими ценами за 160 рублей за анальгин с поповерином. Вот. И таким образом, так, в таком случае, вы не позволите плодиться тем аптекам, которые будут торговать такими бешеными препаратами. Рано или поздно у них не будут покупать по таким ценам. Они вынуждены будут либо снижать, либо закупать вот такого вот производителя, который делает по 10 рублей. Вот это вполне реальные таблеточки. И вполне реально их купить, вполне реально их все время носить с собой на случай. А вдруг, если что? Вот и все. Вот я, у меня даже вот в моей семье, медиков в моей семье нету. Но я четко расписала, всем дала такие маленькие. Те самые всем дала таблеточки, всем дала, но наши уже переходят на БАДы. Но бывает такое, что нужна и таблетка. Бывает бывает так. И вот я всем четко расписала, что, где, куда. И вот очень хорошо еще анальгин. Если анальгин, то с иуфелином. Если болит голова, допустим, а давление не поднимается, то анальгин с иуфелином прекрасно помогает. Иуфелин я уже делала такую передачу, поэтому. Ее можно послушать и можно послушать о том, что такое иуфилин. То есть очень много хороших средств, незаслуженно забытых. Вспоминайте. Всего вам хорошего.